первый эфир пошел отлично сейчас мы подождем подождем людей у нас сегодня разговор будет про деньги причем про быстрые деньги от тем хочется потому что когда мы начинаем говорить о будущем о серьезных каких-то пассивном доходе и прочее, то у нас как-то <coughs> народ начинает грустить. Почему-то, кажется, будущее где-то очень-очень далеко. Поэтому мы решили взять э, тему таких быстрых денег, как заработать быстро. Заработать быстро. Ну, народ, конечно, сами понимаете, хочет это так, у нас Альбина в гостях, да, отлично. Альбина, готовьте ваши вопросы. Когда будете, когда захотите поговорить, тогда откройте, включите микрофончик. Да? Красавица какая. Так, Лидия, Лидия Митрофана мне показалась. А, вот Лидия Митрофан. Ну, у нас включите, пожалуйста, камеры. Николай Васильевич, у нас. Привет, Николай Васильевич, Людмила Александровна. То есть если вы включаете камеры, вас видят и в других сетях, в соцсетях. Поэтому это важно, чтобы вы включили. И когда задаете вопросы, еще включается микрофон, пока у вас микрофон выключен. Так, Нам Uber сейчас скажет, когда мы можем уже начать. Как всегда хочется побыстрее. Вы можете начинать. Угу. Уже все. Вот видите, как быстро уже. Итак, добрый вечер, дорогие друзья. Я надеюсь, что вам слышно и видно. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если есть звук, если есть видение, так сказать. Мы сегодня будем говорить о деньгах. Но... Поскольку деньги это не самое важное в нашей жизни, как оказалось особенно сейчас, в любом случае, всегда и во всем нужно было здоровье. И, и раньше, и особенно сейчас это остро мы поняли, кроме этого, на здоровье все равно нужны деньги. И на жизнь и на здоровье нужны деньги. Поэтому мы стали говорить сегодня об этом. В нашей беседе принимают участие, но главные, главный, так сказать, спикеры у нас будут Марина Алехина, менеджер компании «Вивасан» со структурой международной, одна из самых блестящих и ярких фигур нашего лидеров нашего бизнеса в компании «Вивасан». Ну, вы это сами увидите. Кроме того, ну, того, она великолепно показывает, как заработать быстрые деньги, потому что она точно знает, таким образом, и вообще она такая эмоциональная у нас девушка, и она поэтому любит быстро все, чтобы получилось. Ну, мы все любим быстро, но вот она поэтому в этом профессионал, академик. И э, я, э, Бивасан, генеральный директор Ширича Володка, кто меня еще не знает. Ну, кроме того, я надеюсь, наши гости в Зуме, менеджеры компании Лидер Шунина, э, Людмила Яровая, партнер компании э, Чибисова, Людмила Александровна, Нина Анборд, доктор Николай Васильевич Адольев, которые будут задавать вопросы, и еще у нас Альбину я видела, да, что-то видела, и она куда-то подевалась. Ну ладно. Итак, начинаем. Как ни странно, я сейчас включу демонстрацию экрана. Ну, странно, не странно, но начинаю я все равно со здоровья. Потому что это то, с чего у нас сейчас вообще все начинается. И вы знаете, сейчас минутку извините, извините, тут как-то вот закрывается вот этой штукой я не могу ее открыть секунду когда мы говорим с вами о здоровье понятно что на самоизоляции хочешь или не хочешь думать об этом но у нас как бы заставляют об этом, об этом думать, поскольку и коронавирус этот существует, да, и мы все равно думаем о том, чтобы не заболеть, и чтобы были здоровы все близкие наши. И когда мы говорим о здоровье, я вспомнила вот что. У нас было одним из главных первых эфиров, когда только мы ушли на самоизоляцию, прошло, ну, может быть, месяц, я думаю, не больше месяца, и э, люди начали говорить просто, что это какой-то кошмар, это какой-то ужас, что делать с детьми, потому что дети на дистанционке все закрыты вот в этом замкнутом пространстве и все нервничают, да, все это непривычно, привычный образ жизни нарушен был. И я стала смотреть, э, как же людям помочь в этом плане. Ну, и начали смотреть психологов детских и прочее и Первое, что они советовали, это постараться, постараться изо всех сил оставить тот режим дня, и распорядок, ну, максимально приблизить к тому, что было раньше, для того, чтобы ребенок не почувствовал вот этой нестабильности. То есть любую стабильность, она как-то дает точку опоры. И там было сказано, что вот как вы вставали там утром в детский сад или в школу, так примерно нужно и поднимать ребенка. также умываться, чистить зубы, завтрак и так далее. То есть максимально должны быть те же действия, но только на территории домашних. Кроме того, конечно же, очень важно, чтобы он не чувствовал вот эти тревоги, а поскольку тревога все-таки, она летает в воздухе, нужно, чтобы дети в этом плане ну, получали больше вкусностей или каких-то интересных удовольствий или игр, то, то, чем они, либо времени у них не было, либо не, могли, не было возможности этим заниматься. Чем же мы отличаемся от детей? Только тем, что мы ответственны за наших деток, но мы и за себя, и за свою семью также ответственны. Вот проблема: когда я поспрашивала, согласитесь вы со мной или нет, вы мне просто скажите да или нет. Проблема как раз тоже в этом. Главное, заключается, нас как бы оторвали от прошлой жизни, мы не знаем, что будет вот в будущем, вот когда кончится эта пандемия, она же кончится когда-нибудь. И э, вот это вот настоящее, мы как бы нет точки опоры, и мы между, между прошлым и будущим как есть только вник между прошлым и будущим, как в той песне. И для того, чтобы э, вот эта жизнь не проходила мимо, потому что, ну, смотрите, уже почти год. Мы вот в этом состоянии непонятном находимся, и мы как будто бы, многие из нас, как будто бы в ожидании. Эти самые умные, успешные люди, они зарабатывают, зарабатывают деньги именно на тех, которые ожидают. Здесь опасность в том, чтобы не привыкнуть к этому вот ожиданию, потому что очень многие люди уже об этом говорят, ой, уже не хочется никуда выходить, и уже как-то и привыкли, и вообще хорошо не работают, и хорошо не работает. Вот это есть действительно реальная угроза и нашему будущему, и нашей активной жизни, и финансовому положению в том числе. Поэтому, когда мы говорим о том, что сейчас волнует людей, таким образом, почему очень много стрессов, почему очень многие срываются, и иногда звонишь, и вообще не понимаешь, что в лучшем случае человек не взял трубку, это значит, он не в состоянии говорить, а в худшем случае он тебе еще чего-нибудь скажет, что ты мне звонишь, или вообще мне некогда, ну, то есть все уже на каком-то таком пределе. И э, мне хотелось бы вам задать вот такие вопросы. Я очень рассчитываю, что вы напишете ответы на эти вопросы. Вопросы следующие. Я прямо их оставлю. Я надеюсь, что мы потратим на это вот какое-то количество времени. Как же мне эту вот черную штучку-то убрать? делаете для укрепления иммунитета, потому что мне сейчас вам рассказывать, что сейчас уже оскомину наверное, набили и и на, на языке тот, кто говорит, и на наших ушах, потому что мы слушаем. То самое главное для защиты и для того, чтобы не заболеть, а если заболеть, перенести легко, это крепкий иммунитет. Вот для укрепления иммунитета, причем это достаточно такое нахальное утверждение, потому что нельзя никаких скорых вот этих вот препаратов для того, чтобы иммунитет там усилить. Это тоже нельзя. Просто нужно для укрепления здоровья, скажем, но я написала иммунитет. Что вы конкретно делаете? Это же может быть все, что угодно. Напишите, пожалуйста, быстренько. Если вы смотрите нас в соцсетях, или те, кто смотрит в зуме, я тоже жду от вас ответа, чтобы вообще понимать. А наш технический директор уже сбросит. Что вы делаете для укрепления иммунитета, для своей защиты? Какие продукты или действия вы используете для профилактики? Это же может быть и гуляние, там, я не знаю занятия спортом, какие-то витамины. В общем, не хочу вам подсказывать, но... Вот просто конкретные вещи, которые вы понимаете, я делаю вот то-то для того, чтобы быть защищенным. Что вы делаете для укрепления, какие продукты вы для, для этого используете, да, а следующим вопросом будет наше настроение. Настроение по шкале 10 баллов. А бы оба мы сейчас не слушали из докторов или академиков. С самого начала, буквально как только началась эта пандемия, серьезные эпидемиологи, эпидемиологи, вирусологи, которые первое, что говорили, ни в коем случае не паниковать и были в ужасе от того, что летит с экранов телевизора эти страхи, эти кошмары и прочее. А, это вот наше настроение, наше ощущение, мироощущение. Потому что жизнь продолжается, мы ее живем, другой у нас не будет. Вот есть она одна, ее надо жить сегодня. И более того, когда появляется какое-то время свободное, мы можем его еще правильно использовать. Так, что-нибудь есть уже, Игорь, вы там сбросите? Потому что мне сейчас не видно. Там Юли Сафоновой нету. Я в чат скинул в зоне все вопросы какие-нибудь. Ага, ну и у меня, когда демонстрация идет экраны, я его не вижу. Я не вижу чата. Ну, не умею во всякую часть открыть его. Ледмитрофанов, можете в чат прочитать мне? Да. Так. Я могу да. проговорить. Угу. Да, согласна, мы между прошлым и будущим. А что делается для укрепления иммунитета? Кто-нибудь ответил? Настроение, план на будущее улучшать. Нет ни одного ответа. Это то, что интересует всех. Добрый вечер. Угу. Это все, да? Нет, Всего? вот тут люди написали артишок лимоны, и апельсина. Масло эфирное, лимон эфир, и апельсин. Угу, артишок, масло, лимона, масло, апельсина. Ну, отлично уже. Угу. Это из продуктов, да? Угу. Ну, ребята, свежие витамины, фрукты, прогулка угу. на свежем воздухе, общение с интересными людьми тоже дает настроение любовь. Сильно. Угу. Угу. Спасибо. Так, ну что, уже хотя бы чуть-чуть кто-то сказал, но вообще просто обратите внимание. Мы когда... Э собираемся устроить какой-то праздник, мы пишем, очень тщательно прописываем, какие будут блюда и что нужно купить. То есть у нас всегда есть план. Если мы едем в отпуск, у нас всегда есть план. Сейчас, на сегодняшний день, самое важное, что вообще возможно, а мы как бы не очень, и не очень его, и занимаемся иммунитетом, да и не очень как-то собой занимаемся. Значит, я просто хочу у вас сказать вам о том, что ребята, просто сядьте и напишите, что сейчас. вместо того, чтобы бояться, или наоборот говорить, ой, плевать, я хотела на все. Просто напишите, что, каком я сейчас состоянии и что я делаю для того, чтобы хоть как-то укрепить свое собственное здоровье. Если есть какие-то продукты, витамины, фрукты, овощи, прогулки, вот все это пропишите. Это все, причем написать, не просто проговорить, а написать для себя. И когда это будет написано, будет как-то немножко, ну, знаете, как, как, как точка опоры. Сейчас мы где-то на одной на табуретке если сидим, то на одной ножке мы все время где-то вот так лавируем. А если же это написать, то хотя бы будет там, может, быть, две или три ножки. Ну, хотя бы ты будешь понимать. Теперь я бы хотела, вот сейчас прям очень хочу, пожалуйста, не поленитесь, настроение. Ваше настроение по шкале 10 баллов от 1 до 10, как вы, как вы просыпаетесь, да? как часто вы улыбаетесь, насколько вот это настроение ваше передается всей семье, не срываетесь ли вы. То есть напишите просто честно, мое настроение и то, как я себя веду дома с, со своими близкими или с друзьями по шкале по 10-бальной шкале. 10 баллов, это вообще у меня все замечательно, все прекрасно. Кстати, те, кто здоровы, и те, кто или переболели, и уже сейчас здоровы, это 10 баллов должно быть настроение. Ну, мне так кажется, да? Напишите, пожалуйста, и вот эти баллы, микрофон, если увидите, напишите, проговорите мне, пожалуйста. Обязательно. Сейчас включаю. Сами Здесь в чате кто... иммунитет, Ольга Васильевна, укрепляют да. иммунфит, ацеролы, бодрость на весь день. Отлично. Защита клетки, нигенол, флоромакс, ходьба каждый день на свежем воздухе по три километра. Но я бы еще добавила, очень хорошо слушать хорошую музыку, танцевать. Это тоже очень хорошо. Укрепляет все. Так. Семь баллов поставила Татьяна Головчинская. Отлично. Еще какие циферки там есть? Девять баллов. Нина Ангорн. Замечательно. Нина, прямо будем тебя все время тебя выпускать к людям, чтобы ты нас этими девятью баллами заражала. А, вот. Вы знаете, еще одним из таких маркеров э, в смысле настроения и вот этого внутреннего ощущения жизни как раз является то, э, что, ну не, бу не буду писать, кто-нибудь еще напишет, я это сделаю потом. Вот если вы даже сегодня э, напряжетесь и поставите, вот скажете, нет, я напишу, я это сделаю, это тоже будет маленький-маленький шажок. Это настроение и наши ощущения, это все наше здоровье. Что вы делаете для улучшения настроения, ну уже кто-то что -то сказал, это танцы, и прогулки и прочее, прочее. Я бы добавила еще сюда, поскольку мы в стенах Вивасана, я бы сказала, что для скорой помощи, для того, чтобы оно просто всегда готово было на всякий случай, это, конечно, косточки. Это, конечно, бузина, мама Мия спрей, чайное дерево, то есть что-то из эфирных масел, но косточки – это то, что должно просто стоять. Это может спасти и жизнь, и облегчить абсолютно вот течение любой болезни. Потому что кроме короны никто не отменял грипп, хотя его меньше стало, и простуды, и хронические какие-то заболевания и прочее. Хорошо, теперь о финансовом положении. Изменилось ли ваше финансовое положение во время самоизоляции? И вот здесь тоже можно использовать десятибальную систему. Если исходить из того, что было, как 10 баллов, да, что сейчас? Те же 10 баллов или там, на сколько процентов, да, просто удобно считать, изменилось ли, уменьшилось или прибавилось, допустим, да, может 10 баллов это было, тогда вы можете написать 13 баллов, например, увеличилась зарплата, или уменьшилась, тогда там 8 или 7 баллов. Напишите, пожалуйста. Напрягитесь, я вас умоляю, напрягитесь и поставьте эту циферку. Просто подумайте и поставьте. Сделайте этот подвиг. Это уже будет шаг. Есть какие-то циферки? Да, здесь много. 10 баллов, 8 баллов прогулки гости, 8 баллов, 10 баллов, три сердечка Татьяна Юсова. Люда Яровая – 10, Чибисова Людмила Александровна – 10, Нина Ангорна – 10. Это я так поняла, что это финансовое положение? Да, да. Или да? настроение? Вы, эти 10 баллов – это финансовое положение или настроение? Ну, или настроение? Я думаю, что уже финансовое положение, да? Желательно финансовое положение. Вот да, так. Но в основном нравится. те люди, которых вы назвали, или, например,.. А пишут финансы, Ольга Васильевна пишет финансовые да, финансовое. Отлично. Тоже. Это люди, которые в основном, я слышу, работают в Вивасане. И то, что зарплата и вознаграждение не уменьшилось, то что 10 баллов, да, но у кого-то чуть меньше. Это вибасаны, о котором мы сегодня чуть-чуть поговорим. Ну и еще два вопроса, которые я очень вам из вас рекомендую написать, для себя прописать, прописать, потому что все, что мы думаем, оно вот как бы влетело и вылетело. Все, что написано рукой. Да, все, что, потому что там и моторика другая, и мозг по-другому работает. Это, это, знаете, все прекрасно без меня. Просто напоминаю, поскольку мы как-то вот во время а, пандемии очень много упускаем, мы забиваем голову совсем не тем, кем нужно. Ваши планы на будущее, оно есть, и можно сделать это сегодня. И как вы планируете зарабатывать? Да, сегодня, допустим, у кого-то все хорошо, все замечательно. Но для того, чтобы оставаться в том же состоянии, в том же положении, нужно бежать, нужно делать чуть больше не то, что обычно делать а делать всегда побольше, и тогда -то останешься в том же самом или в финансовом и в любом положении. Как вы планируете зарабатывать и на всякий случай, как говорят, корзину, в одну корзину яйца не кладут, лучше в несколько корзин. Одна, одни разбились, одна корзинка там потерялась, вот осталось. И вот это очень важно, и об этом мы сегодня поговорим. Итак, наша тема «Быстрые деньги. Как заработать быстро». Я немножко потом проговорю о пассивном доходе, но сейчас все-таки основная наша задача – поговорить о быстрых деньгах. Есть хорошая новость, прекрасная новость. Заработать сейчас в Вивасане, потому что мы говорим о Вивасане, достаточно просто. Я не говорю, что это совсем легко вообще как работа, но как предложение по поводу продукта из Швейцарии, да, здорового, хорошего продукта в из Швейцарии, извините, по цене иногда значительно ниже аптечной, а если мы еще говорим о том, насколько хватает, сегодня вам Марина Алехина покажет это, да, витамины, которые в аптеке, и которые стоят примерно, что-то стоит дешевле, что-то стоит дороже, если это качественный продукт. И э, предлагать продукт для здоровья сейчас, это, по-моему, самое-самое простое, что может быть для здоровья и для красоты, кстати. Но мы сейчас говорим о здоровье. И заработать на этом очень просто, достаточно просто. Просто предлагая качественный продукт. Да? И мы сейчас об этом говорим. Что это? Это продажа, можно назвать, по сути но это предложение мы никому не будем втюхивать или впаривать мы просто говорим я это знаю я этим пользовалась я живу до сих пор да, в хорошем состоянии и я счит... вот это вам нужно если вам человеку это действительно нужно он это забирает если нет ну значит нет следующий пожалуйста и что же получается если мы говорим о продаже сейчас и второй пункт у нас будет это разговор о том, как человека зарегистрировать в компанию чтобы он тоже брал продукты сейчас мы говорим о продаже и берем из 300 наименований один из самых важных продуктов это витамины и э, которые называются у нас бодрость на весь день Мариночка, пожалуйста я да. Здравствуйте, Здравствуйте всех. Приветствую всех. Очень рада всех слышать, видеть. Сегодня я хочу рассказать именно о витаминах. Конечно, у нас более 300 наименований в компании, но вот именно витамины сейчас на данный момент очень актуальны. Нам представлена компания "Бодрость на весь день" называются витамины. И стоят они по дисконтной карте 2640 рублей. И для того, чтобы заработать деньги, конечно, деньги хочется уже вчера. И чтобы их заработать, другого способа быстрого нет. Это купил и продал с наценкой. 2640 стоят витамины. Плюс 30% получается 3430. Ну, представьте себе, когда вы подходите и говорите, ребята, классные витамины, Швейцария, все замечательно, и тут он прямо вот вам клиент четыреста 3,430 и говорит, да, конечно, давайте. Нет, ребята, так не будет. Скажите, пожалуйста, сразу вынет человек 3,430 рублей. Поставьте плюсики, кто согласен. Кто не согласен, поставьте ноль. Конечно, не сразу. Поэтому мы должны показать человеку выгоду, почему он должен купить именно эти витамины. В аптеках много витамин всяких разных, пожалуйста, берите, покупайте. Но разница в том, что очень много в аптеке продаются именно синтетических препаратов. И особенно витаминов. Возможно, некоторые идут 50 на 50, спорить не буду ни разу, и каждый выбирает свое. Я хочу сказать про швейцарские витамины, которые мы сейчас хотим вам предоставить. Бодрость на весь день. Во-первых, ну, то, что это Швейцария, гарантия качества GMP и ISO, это говорит об этом. Плюс ко всему технология, метод напыления. Знаете, витамины как матрешка собраны. И когда они поступают в организм, получается, что вы витамины получаете поэтапно, по ходу, так сказать. И, конечно, витамины друг с другом не будут ссориться. Есть витамины, которые несовместимы с друг другом. Так вот, наша технология позволяет усваиваться витаминам именно поэтапно. Должны мы сказать людям, почему он должен купить именно эти витамины? Ну, давайте посчитаем. 3-430 стоит 100 таблеток. 100 таблеток, одна таблетка в день. И если мы с вами рассчитаем, соответственно, одна таблетка в день будет стоить 34 рубля 30 копеек. И если мы разделим на 3 месяца, соответственно, 3,430 разделить на три месяца получается 1143 рубля в месяц. Можно предложить клиенту другой способ приобретения. То есть 3,430 разделить на троих, то есть 100 таблеток и 3 клиента. Что получаем мы? Мы в любом случае продаем, а клиент не один, а три уже могут попробовать на себе в течение месяца результат. Соответственно, через месяц они, получая результат, приходят к вам уже с более, скажем так, с большим доверием к вам. И теперь мы вернемся к заработку. Если мы будем продавать одну баночку в день, ну, суббота, воскресенье – это законные выходные, от этого никак нельзя, значит, мы будем их продавать 5 дней в неделю, соответственно, 5 умножаем на 780, у нас получается… 900 рублей в неделю. 3900 мы умножаем на 4 недели, в месяце 4 недели, соответственно, получается 15600 Сейчас сильно похолодало, и очень хочется сапоги. За 15600 я думаю, сапоги можно будет купить, если при хорошем заработке таком. Плюс ко всему, так как вы уже являетесь человеком с дискурсной картой соответственно у вас будет еще и объемная скидка так называемый заработок в конце месяца и будет он составлять 2100 рублей то есть фактически продавая витамины людям вы себе баночку тоже заработали вот таким образом можно э, продавать да конечно многие скажут я не люблю продавать я не умею продавать и, и вообще я не про это ребята как только вы один раз позволите себе продать, вы не представляете, какой кураж вы словите. А особенно, когда люди будут звонить вам и с благодарностью говорить, спасибо большое за такие витамины. Потому что очень много приходит людей, которые, пропив витамины аптечные, потом лечат аллергию. Ну, про это мы не будем, это каждый выбирает. Итак, любой продукт вы можете себе просчитать. Конечно, хорошо продавать монопродукты, то есть голову не забиваешь, особо ничего не надо учить. Витамины, они в Африке витамины. Но лучше всего, конечно, продавать программу, тем более, если человек хочет решить какую-то задачу по здоровью. Вы уже тогда конкретно встречаетесь, расписываете ему, в чем прелесть всей программы, и, соответственно, уже другие деньги получаются. И опять же, и человек будет доволен тем, чем тем, что он купил. И э, приобретает таким образом э, программу, а программу он приобретает, соответственно, дополнительно идет и дисконтная карта, которую мы ему оформляем. Ну, в общем-то, наверное, и все сказала. Есть какие-то вопросы, может быть, задавайте, пока я здесь в эфире, потому что телефон мой сейчас сядет, и мне надо будет подзарядиться. Слушаю вас, ребята, пишите. Насколько информация вам была полезна? Именно в продаже продукта? Тут еще надо сказать, что это не просто продажа чего-нибудь, там, не знаю, даже, даже теплых ботинок, что сейчас полезно. Это э, положение быть более здоровым. Это еще и такая святая миссия, скажем так. Даем. Наркотики мы не продаем, табачные изделия, алкогольные изделия, мы продаем продукцию для здоровья. Так что продавая эту продукцию, предлагая людям, вам никогда не будет стыдно, потому что вы фактически помогаете людям приобрести здоровый образ жизни, здоровье для себя, для близких. Знаете, я еще всегда думаю, когда, э, ну, мы привыкли еще, я особенно в советские времена, что, и привыкла верить абсолютно. Человек говорит, денег нету. Потом через некоторое время ты видишь у него новую дорогущую машину или там какую-то тряпку жутко красивую, дорогую, или сумку за 30 тысяч и так далее. То есть человек не врет. Он просто говорит, у меня денег на это нету. А мы это понимаем, как вообще кошелек абсолютно пустой. Но на сегодняшний день, ну даже, наверное, человек, который, у которого действительно какие-то вот финансовые трудности, и то с трудом будет говорить, что на здоровье и на то, чтобы защитить себя и своих близких, нет денег. Так, доступная цена в месяц. А какая цена да, а, Там 100 таблеток в упаковке. Соответственно, одна таблетка в день. Это получается на 3 месяца. Рекомендовано, конечно, месяц пить, месяц перерыв, месяц пить, месяц перерыв, и так получается на полгода. Но в связи с нашей сейчас обстановкой, которая у нас идет в, не только в России, а во всем мире, соответственно, иммунитет у всех практически снижен. И я считаю, что витамины нужно всегда Некоторые говорят, что я вот сейчас пропью витамины, и все, больше не надо. Ну, конечно, нет. Один раз покушайте в день, и неделю больше не есть. Не кушайте. И этого будет достаточно. То есть витамины всегда нужны, а особенно витамины нужны летом. Казалось бы, мы много кушаем продуктов, фруктов, всевозможных овощей, которые содержат микро-макроэлементы, всевозможные витамины и так далее. Но э, не забывайте, что летом мы движемся намного активнее. Зимой мы как в такой некоторой спячке сидим, да, особенно сейчас в самоизоляции особо мало кто ходит. Туда. А еще сейчас мороз, когда выйдешь погулять, мороз откаливается. Витамины да. нужно э, употреблять один раз в день в течение, э, ну, соответственно, если вы приобрели, приобрели значит, три месяца пропития. Затем можно сделать один, раз, один месяц перерыв и дальше продолжать, потому что витамины нужно, нужно пить всегда, и каждый день то количество витаминов, которое нужно организму, мы все равно не получаем с продуктами питания. <связь> не с какими фруктами и овощами, а тем более зимой. Сами понимаете, что... Марин, ну и тут остапа хлом бы и как бы съезжаем опять на туда же. Но вы знаете, если мы говорим о продукте, то я бы предложила, если у нас есть новенькие, я бы предложила такую коротенькую выдержку, скажем так, из имидж фильма у нас есть. Он, правда, достаточно такой старенький, но я все-таки хочу его чуть-чуть, хотя с кусочками показать вам. О вивасане и о производстве. Аргуасина, звука нет, конечно, не очень хорошо смотрится. Звука нет. Да? Угу. Угу. Я, наверное, Можно просто прокомментировать? В качестве бонусы сброшу этот имидж фильм, где рассказывается и о самом продукте, о производстве, о технологиях и, и так далее. И, конечно, о заводах, о самом производстве. И на этих заводах многие из наших сотрудников были. И наши семинары, наши доктора, Может, а это наши производители, которые на наших международных конференциях рассказывают о том, что они собираются сделать нового. Мы можем задать им любой вопрос или какие-то претензии, что нам нравится или что нам не нравится. И в качестве бонуса я могу сбросить вам этот имидж-фильм. Э, Кому это интересно, напишите, пожалуйста. Мы как бы лично даже можем сбросить. Еще я вас попрошу, поделитесь нашим э, прямым эфиром с друзьями, ставьте нам лайки и э, можете подписаться на наши новости на сайте ZKB. Ru. Оттуда же мы можем выйти на обучающую платформу. Итак, мы поговорили о продаже. Какие же есть еще варианты для того, чтобы заработать деньги? Если не деньги, если мы говорим только о продукте вивасан излишне уже нам говорить о его качестве. Многие знают, а кто еще не знает, может познакомиться, просто посмотреть, каким образом производство Швейцарии отличается от любого другого производства. Я еще раз от любого другого. Я даже не говорю о российском э или там о каком-то еще, но просто вот какие у них законы и какое отношение? Это о продукции. Если нам нужна эта продукция, мы можем, у нас есть возможность взять ее бесплатно. То есть варианты, как варианты, так сказать, мы можем взять э -э продукцию за какие. Сейчас я ее уберу. За какие действия? Дисконтная карта, которая нам дает уже возможности, возможности, которые мы можем, ну, кроме того, что заработок, да, я уже сказала, что здесь хорошая компания, хороший продукт, заводы, у меня сейчас нет задачи рассказывать о них. Так вот, дисконная карта, когда мы ее получаем, то мы уже можем участвовать во всех акциях как клиенты. Мы можем брать продукты со скидкой 23%, мы можем получать подарки, премии и, и, и прочее. И вот следующий пункт, о котором Марина говорила, это получение торговой прибыли, разницы с продаж. Мы берем... Как э, по дисконтной карте мы берем за 2600, э, допустим, продукт «Бодрость на весь день» или любой другой продукт. Просто мы взяли один продукт и продаем его за 3400, но мы не имеем права продавать его дешевле. Таковы правила фирмы. Э, если человек хочет покупать дешевле, он должен взять 5 наименований, Сказала 10-5 любых на любую сумму. Да, и потом чуть-чуть об этом расскажу. И продавая, он получает вот эту разницу. Здесь я всегда говорю: я никогда не скрываю, что можно получить дисконтную карту. но во-первых, это глупость, если не я скажу, скажет кто-то еще. А потом все-таки исходить из того, что выгодно человеку, с кем ты сейчас беседуешь. Итак. Ты ему предлагаешь продукт за цену уже по, по цене клиента, по рыночной цене за 3400. И если он говорит, что да, мне все это нравится, вот вы рассказали, мне все это понравилось, я хочу, но вот можно ли как-то подешевле? Да, можно, но нужно сделать вот следующие шаги. Получить дисконтную карту, и тогда уже шестое наименование у тебя будет с максимальной скидкой, ну и так далее. Что, что может быть еще? Что еще может быть, кроме торговой прибыли? Это регистрация. Вот если человек сказал, хорошо, я согласен получить дискотную карту, скажи, что мне нужно для этого сделать. Это называется регистрация. Ну, как называется такой термин? Регистрация дискотной карты. Хорошо, ты должен купить пять наименований, Неважно по какой цене. И э, если ты покупаешь, то шестое наименование идет со скидкой 23%. Так вот, при регистрации, если вы своего друга или подружку регистрируете, он покупает по рыночной цене. А для вас этот продукт, так заложено в программе, стоит э, дистрибьюторская цена. И вот на эту разницу между той и другой ценой вы можете выбрать себе любой продукт, который вам нужен. Это то, что мы говорим, бесплатно взять продукт. На самом деле это так, когда ты человеку, ты человеку сделал доброе дело, да, и э, вообще представьте себе просто на секундочку, что э, вот ходил человек, гулял, не было у него никакого продукта, и он... Э, Взял, вот сегодня он взял у вас косточки грифрутовые, например, или бодрость, а завтра вдруг у него там где-то запершило, что-то там заболело, он, не дай бог, что то такое там подхватил, какой-то вирус или что-то еще. И у него стоят уже косточки, которые вы ему вчера порекомендовали, он выпил эти 20-30 капель, либо остановил вообще Проблему это либо она пойдет совершенно по-другому сценарию, значительно легче. И тем самым, может быть, этому человеку спасли жизнь. Не вы лично, но вы каким-то боком имели к этому отношение. но ну, меня это очень греет, так сказать. Кроме этой продажи или регистрации, вот это то, что мы называем быстрым заработком, быстрые деньги. Все остальное, дополнительные бонусы, работа на биопульсаре, или если человек не очень верит, или ему некогда сходить, а сейчас эти все лаборатории, конечно, загружены, и чтобы сделать анализ, стоит и денег, и времени. Без страшно идти туда, можно что-то еще подхватить. Все-таки можно сделать на биопульсаре энергетическое измерение, и уже тогда понимать, идти или не идти, делать анализы. Чего именно, куда именно. Это уже следующие пункты. Но вы знаете, как говорят японцы, по-моему, да, ну и сейчас уже неизвестно, кто так говорит, дорога в тысячу миль начинается с первого шага. И если мы делаем какой-то шаг навстречу, да, продали какой-то продукт человеку или э, помогли ему э, получить дисконтную карту, э, и человек вам, вас благодарил за это, это может быть началом даже большого международного бизнеса. Потому что э, в Вивасане очень элегантный э, маркетинг план. Он очень напоминает обычный традиционный бизнес, потому что все, что накручено обычно в бизнес-планах, в любых бизнес-планах, то, что нужно прям сложно-сложно разбирать, если, если, если, то здесь простая схема. Вы продали, взяли за столько. Продали за столько, получили столько-то. Взяли за 2 600, продали за 3 400, почти 800 рублей вы получили. Все просто, все прозрачно. Если вы в месяц взяли какое-то количество продукции, то там тоже сразу вам напишут, сколько еще дополнительно будет скидка. Если вы зарегистрировали человека, дисконтную карту помогли оформить, тоже все абсолютно ясно на какую сумму вы можете взять продукцию. Причем вы берете продукцию не по клиентской цене, а по самой низкой, по оптовой цене. Это выгоднее значительно. И вот эта прозрачность, сколько ты взял, что нужно сделать конкретно для того, чтобы получить, сколько ты получишь, я считаю одним из самых важных, важных пунктов. Поэтому здесь вы, в Дивасане, вы не увидите обещаний, пустых обещаний, бесплатных автомобилей, бесплатных квартир, поездок, за которые потом они останавливают комиссионные очень по многих, к сожалению, это делается компаниях обещание безумных денег ничего не делая, нет, и такого не бывает и никогда не бывает. То есть лотерею мы не верим, нам мы знаем, что нужно отработать, и нам тогда заплатят хорошее вознаграждение, а деньги сегодня это деньги сегодня, это не лотерея. Поэтому у нас нет накопительного маркетинга, у нас нет обязательных ежемесячных закупок. Если человек хочет быть клиентом, он может в течение полугода вообще ничего не покупать, хотя это бывает, если человек уже взял, ему понравилось, он приходит обычно хотя бы раз в месяц или раз в два месяца. У нас нет дополнительного вложений денег. Вот, допустим, человек клиент, он получил дисконтную карту. потом он говорит, слушайте, я вот что подумал, хочу заниматься бизнесом. что я для этого должен сделать? сколько мне нужно денег положить или что мне нужно сделать? ничего вот. Есть дисконтная карта, которая является пропуском и для бизнеса, и для покупки просто, и для того, чтобы зарегистрировать человека. То есть это уже пропуск для вашего решения. Нужно только решение. И вот это крайне важно. Почему все-таки Вивасан? Почему мы выбрали Вивасан и остаемся в Вивасане уже третий десяток лет? Третий, третий десяток лет. А, потому что это прозрачность информации, потому что это натуральный растительный продукт, потому что мы знаем, что это заводы в Швейцарии, мы там были, мы видели, мы знакомы с производителями, потому что сегодня это тот продукт, который всем нужен, будет нужен долго и всегда. И потому что у нас есть уверенность, а уверенность идет от того, что продукт в одних руках. Мы знаем, где находятся плантации, где находится э, производство, и, и от производителя мы получаем и отдаем это уже нашим клиентам. Э, стабильность компании доказана уже десятком, третьим десятком лет. Компания уже в 30 странах мира, это и Америка, и Англия, и Западная Европа, и Восточная Европа, и Азия. Компании уже много лет. Маркетинг-план, внимание, постоянный. И для того, чтобы получить дисконтную карту, нужно 5 продуктов. Заводы, вы можете посмотреть, какие это заводы. Ну и еще такие бонусные вещи. У нас есть сайт. И у нас есть еще обучающая платформа. И даже если вы еще не приняли решение работать или покупать что-то в компании VivaSan, вы уже можете воспользоваться нашей обучающей платформой абсолютно бесплатно для того, чтобы посмотреть ролики и о продукте, и о компании. И не только о Вивасане, но еще и э, у нас есть замечательный технический директор Игорь Черноусов, который написал огромное количество э, роликов по э, компьютерной грамотности, скажем так. Может быть, для тех людей, которые легко этим Занимаются все просто, но для многих из нас это э, недостижимо, и поэтому приходится искать где-то что-то, чему научиться. Если вы откроете вот на этот сайт здоровье-красота-благополучие.ru, вам откроется картинка, Игорь, всегда с трудом это у меня получается, э, из которой вы можете задать вопрос, или выйти вот на тренинг, вот на эту нашу обучающую платформу, где вы можете найти уже огромное количество уроков. И практическая реализация уроков, и сами уроки президента, и полезные инструменты, и компьютерная грамотность в понятном формате. Эта обучающая платформа у нас называется Viva Stars. И вот здесь эта платформа zkbv.ru дробь да? тренинг. Если у вас. Есть вопросы, задавайте, пожалуйста, или эм, обращайтесь к тому человеку, который вас пригласил. Но если вам интересны наши прямые эфиры, можете подписаться на наши новости, на кнопочку «Подписаться» нажмете. Кто еще не подписан, э, можно заполнить, заполнить форму анкеты, и мы свяжемся. А кто уже подписан, можно просто задать вопрос, не нужно заполнять несколько раз. Это еще раз напоминаю, пожалуйста, ставьте нам лайки. Кто еще не подписан, выбирайте 5 продуктов, получайте дисконтную карту и регистрируйтесь на нашу обучающую платформу. Так, остановлюсь. Остановлюсь. Итак, давайте просто подтожим. Добрый вечер из Риотова. Привет. Привет. Привет. Юлия Сафонова. Кто еще у нас есть? Из каких городов? Да, вот Юля написала, бодрость необходима сейчас, как никогда. Дело в том, что в одной таблетке бодрости, как рекомендуется, можно одну-две таблетки в день. В одной таблетке до 85% тех витаминов и микроэлементов, которые нужны человеку в день. И вот Марина сказала про эту таблетку, да, как матречка, матричная система, что это значит. Мы знаем, что витамины, если их много, они должны совмещаться друг с другом. И это достаточно сложные такие вот вещи. Так вот, таблетка сделана таким образом, да, как бы вот так вот... Как, действительно, как матрешка, она на, э, наслаивается. И когда мы глотаем таблетку, проходя по, по, по горлочку и по пищеводу, она растворяется вот такими э, слоями. Один слой за другим, и поэтому усвоение идет идеальное, ну, максимально, насколько это возможно. Дорогие друзья, Пожалуйста, задавайте вопросы или говорите, чего я забыла, что мы с Мариной не сказали по поводу заработка. Потому что иногда людям кажется, что это очень сложно, извините. Ну что, вопросы? Вопросы или подсказки? Людмила Яковлевна, я знаю, что вы хотите что-то сказать. Спасибо. Я хочу сказать... Сделай громче что... звук. Слышно сейчас? Ну, очень плохо, но поближе говори тогда. Я хочу что сказать. Вот, тот, кто хочет иметь свое дело, свое дело, а в 21 веке, если мы хотим быть успешными, это просто необходимо. И тот, кто хочет иметь его, должны понять такую вещь. Вот я не продавец. Я не продавец. За свое время именно продать продукты я не умею по образованию, я инженер-программист, да, и вообще далека была к этому бизнесу и, и привели проблемы со здоровьем. Но что я хочу сказать: два-три человека, которым интересно направление ароматерапии, например, или направление биопульсара. Или, ну, есть варианты, или те люди, которые хотят именно иметь свое дело. Вот эти два-три человека могут дать колоссальные заработки. И мы ведь являемся индивидуальными предпринимателями. Мы платим налоги, пенсионные, вот глубокие пенсионеры, а мы платим все равно пенсионные наши отчисления. То есть... Совершенно официально, легально э, работающая компания. И с этим продуктом, который у нас есть, никогда не будет стыдно. А когда тебе звонят с разных городов и стран, и говорят там, если бы ты мне это не сказала, если бы ты, да, я это не знала, потому что э, продуктов запускается механизм работы организма. И глядя вот на нас, в общем-то, живущих без лекарств, без э, антибиотиков, да, возрастных дам, ну вот вы знаете, когда благодарят, когда э, люди отзываются очень э, по-доброму на наш продукт и на наши все рекомендации, вырастают крылья, крылья, вот это дает, наверное, нам... Э, Энергию дает, потому что это удовлетворение, когда ты кому-то одному помог. А когда тебе звонят и говорят: если бы не помощь вашего доктора, нашего вот Гусакова а у нас был такой случай э, в Харькове там родня, а ребенка ну, в общем-то, залечили так, что ребенок еще Ребята, бы да. на ну, и Это жизненно важный продукт для нас. Для всех жизненно важно. То есть, кроме того, что я еще раз просто повторю: ребят, заработок здесь это заработок, тот, который, ну, наверное, правда, это миссия уже. Это уже миссия. Это очень нравственная работа. Что может быть более духовного, чем помочь человеку? Да, люди не знают, нас никто не учил, понимаете, вот я сталкиваюсь с молодежью, которая ищет, она хочет, но вот это понятие здоровья, понятие здоровья, это все равно без, как бы, варианта, без которого мы никуда. Мы работаем мы строим бизнес через здоровье все равно. Потому что я бы сейчас не даже не убрала слово бизнес, вот прямо убрала его, потому что иногда люди пугаются его. А Поэтому не сказала, бизнес, ребята, а свое дело. Мы да, имеем да. свое дело. Бизнес страшно. Слово. Дело в том, что, спасибо, Людмила Законина, большое. Дело в том, что э, иногда люди просто пугаются. А вдруг у меня не получится? А вдруг что-то такое? Ребят, э, не надо сейчас думать о том, что это бизнес, что тебе придется там что-то серьезное делать. Просто попробовал продукт, и предложил своему знакомому другу, приятелю, не знаю кому. Просто когда ты во что-то поверил, ты это предлагаешь. И когда это случилось, вот это уже и есть, это уже получилось продажа. Ты просто сказал то, что тебе, во что ты веришь, что тебе понравилось. А потом уже ты будешь сам решать, сделать это делом твоей жизни или бизнесом. Ты будешь уже спрашивать какие-то, ну какие-то вопросы, которые ты задаешь, действительно. Как вот здесь заработать, а как еще больше? вариантов как... здесь много. Мы сказали ну, только... -то или... Вопрос, который ты задаешь, действительно. Как вот здесь заработать, а как еще больше? Как вариантов здесь много? Мы сказали только... А как... кто это у как... меня, почему Вы я второй раз говорю как об этом? А у кого включен микрофон? Ольга Васильевна, вот можно я еще добавлю такую да, вещь? Да, бизнес вот. пугает, пишет Николай Васильевич, пишет. Да, бизнес, бизнес пугает, у людей бизнес в голове пугает. надо брать кредит, надо, это все тяжело, это на немные рабочие, то есть это действительно пугает, особенно если ты преподаватель там или инженер. <как> Поэтому вот мне бы очень хотелось порекомендовать Встречи, вот да, такие, или индивидуальные, ну, если нельзя онлайн, объяснять, через что у нас получается у нас свое дело, через какие инструменты, через какие действия, откуда приходят деньги. А для этого вот человек, особенно в той отрасли, когда он преподаватель или инженер, ему сложно Ему очень сложно понять те люди, которые вот на зарплате были. Я из таких, я очень долго не могла разобраться в этом. Да, Дело в том, что да, у нас, у нас вот это просто так. Иногда люди просто они говорят, ну как это, какой-то серьезный бизнес, а вы так просто об этом говорите. Но если это действительно так, нужно просто к этому прикоснуться взять что-то для себя порекомендовать одному другому если тебе понравилось если не понравилось все до свидания но мало кому наш продукт не нравится скажем так потому что он работает и здесь прозрачность информации это начало простое которое люди иногда говорят да не может быть что так просто это же бизнес это же но дело в том что можно заработать чуть-чуть вот буквально на один-два там два продукта, или взять продукцию себе бесплатно, можно зарабатывать серьезные деньги. Но это уже другая тема. Для того, чтобы это получилось, кроме менеджеров, кроме сайта, на котором есть огромное количество обучений, мы еще сделали эту вот обучающую платформу с конкретными шагами, где уже человек приходит, тот, который хочет зарабатывать, он может с этим уже ознакомиться. Люди, которые помоложе и легко владеют компьютером, это им просто вот ну, смешно. Это мы, нам пришлось это постигать еще. Василий, вот. можно дополнить? Да, Жанет. Жанет Карганова тамбов а, Вот я какую хочу еще сказать тему. Вы знаете, к сожалению, у нас не принято в России, да? Действительно нет такого понятия, как дополнительный пассивный доход. В Европе уже давно люди сориентировались, и... а у нас, к сожалению, вот, ну, такой менталитет. Если человек пришел куда-то на работу, он работает только эту работу, так скажем. Да? Вот. А в Европе совершенно по-другому. И вот этот пассивный доход действительно дает возможность человеку в свободе финансово себя чувствовать. Я тоже не собиралась работать в Виласане. Я пришла решить вопросы именно по здоровью. Да? Но когда я поняла, что это за продукт, я стала легко об этом говорить, потому что действительно этот продукт позволяет, вот когда ты его через себя, так скажем, пропускаешь и даю хорошие результаты, он позволяет действительно с легким сердцем рекомендовать этот продукт, действительно, с чистой совестью, с легким сердцем. Вот. И поэтому у нас люди просто не привыкли, но к этому действительно все ведет, вот современное наше общество да, ведет к этому, потому что... А действительно люди боятся там говорить что-то, рекомендовать. Но когда я задаю вопрос, ну вот вы там, например, посмотрели хороший фильм, да, или увидели где-то хороший, открылся магазин, супермаркет, и вам понравился, как там обслуживают, какой там продукт. Вы же говорите своим знакомым, родным, да, про это. Вы же как-то это легко делаете, делитесь. В принципе, если человек готов делиться, он, естественно, скажет. Да, Где-то он получил пользу. И вы не получаете там за это никакой, так скажем, бонус и скидку. Здесь действительно в Вивасане вы за свою рекомендацию, за свою рекомендацию получаете хороший продукт. И если вы захотите строить бизнес, вы будете получать здесь еще и приличный заработок. Вот я как бы об этом хотела тоже сказать, что этого не нужно как бы стесняться, в принципе, нужно ломать вот эти так скажем, устрои, которые там у нас на десятилетие вот, коммунизму, социализму, если можно так сказать, и действительно просто рекомендовать. И если человек боится бизнеса, да, вот как мы сейчас сказали это слово бизнес, то я просто сижу сейчас, у меня такое слово пошло. Хорошо, пусть это будет ваша инициатива, которая будет оплачиваться продуктами. Инициатива ваша, то есть ваша активность социальная. У меня все, спасибо. Спасибо, Жанет. Ну да, доброе дело, которое, которое ты можешь сделать. Вы знаете, я еще вот о чем подумала. Марина сейчас показала такие главные, глав, один из главных продуктов «Бодрость на весь день». Я сказала о косточках, которые примерно столько же стоят. Да? Скажите меня, поправьте. Но ведь у нас есть продукты, которые действительно могут избавить от огромного количества проблем, это да вот буквально э, неделю назад у меня тут произошла такая вот, э, я э, лопнул сосуд, я ударилась, у меня лопнул сосуд, причем на руке начала сдуваться вот еще одна рука. Вот был очень сильный удар в машине, слава богу, голова была цела, но вот так вот. И э, когда доктор, там был доктор, который посмотрел, он говорит, слушай, ну, во-первых, срочно надо в больницу, сейчас я тебе перетяну, потом, ну, и что-то начал мне говорить. И э, то, что за неделю, вот у меня рука практически, вот она еще синевой, но рука абсолютно вот уже без оттека, это вивасан. И причем это простые продукты. Это эфирное масло герани, лаванды, чайного дерева, крем-календула и все. И э, если также взять бальзам, может быть, бальзам альпийских трав тоже, взять один бальзам альпийских трав, который, да, заработать на нем можно немного, там сколько-то 200 рублей, по-моему, получается, заработок, да, но человеку его хватит на несколько месяцев. Это и головные боли, и ушибы, и какие-то еще проблемы. То есть выбор здесь достаточно широкий. Если боюсь продавать там кажется, дорогие вещи, хотя извините, зайдите в аптеку, и спросите цены на те э, продукты, которые ну, сейчас необходимы. Если еще вопросы, дорогие друзья, потому что э, я вас призываю сделайте шаг. Он ничего Это не стоит. Сильно. Ольга Васильевна, Василий Ольга Васильевна. Деточкин просит слова. Ой, как хорошо, я еще хотела попросить его включить. Он уже руку держит давно. Василий Деточкин, это топ-лидер компании «Вивосан» Москва сейчас. Но если перечислять все, где, он, где они жили, где они работали, тут нужно будет особое время. Да, Василий? Да. Здравствуйте, здравствуйте. Всех поздравляю. С наступающим праздником Крещения Господня. Да, не забудьте поставить водичку на улицу, чтобы она светилась. Ну, а кто сходит в храм, наберет. Там воды святой уже готовой, так скажем, приготовленной природой нам. И самое замечательное сказать, что вот на этом празднике вроде как мы приостановимся в плане празднования праздников, но мы такие люди, мы празднуем все. Впереди у нас, что называется, как мы говорим, китайский Новый год. Крысу мы уже проводим окончательно. И добро пожаловать в полные права нашему бычку вместе с коровой. Бычок пашет, коровка молочка дает. Да, ну и так далее. Хорошо. Знаете, я послушал и хотелось бы как бы тоже вот немножечко вставиться в плане бизнеса, развития. Вот Ольга Васильевна сказала, третий десяток. Да? Я сижу, думаю, третий десяток. Да? Я, я треть своей жизни, треть своей жизни живу. Вместе с концерном Vivasan я развиваюсь вместе, и насколько это примечательно и важно, для кого-то может быть абсолютно не важно, есть на земле много замечательных компаний, развивающихся в MLM индустрии. И при этом люди переходят из одного места в другое. Это не страшно, это не обсуждается, как что-то такое плохое. Ну, люди ищут свое место под солнцем, да, что называется. И вот я вижу на экране себя. Привет, Василий. А, ну, привет. Да, вижу вас, замечательные мои коллеги. И мы все практически, мы все здесь присутствующие. Мы с вами уже треть своей жизни вместе с Вивасом. О чем это говорит? Вот лично для меня. Почему мы здесь, а не куда-то, не где-то и не как-то? Да ответ самый простой. Стабильно, надежно, все правильно. да и, Ну и зачем, куда, собственно говоря. Вот если бы были какие-то, скажем, для меня, в моем понятии, изъяны, что-то для меня было бы не так, я бы достойно, не имел бы достойной, возможность достойно получать бизнес-прибыль. Я все-таки буду говорить бизнес, для меня Вивасан – это... Это, это моя жизнь, это стиль жизни, но это и бизнес. да? И, ну тогда бы я давным-давно пошел бы по миру что-то искать для себя более подходящее. Но нет, не я и не те люди, которые приняли Вивасану, что называется сердцем и душой, никто никуда не пошел ничего искать, собственно -то говоря. Еще раз повторюсь, для тех людей, которые нас смотрят сейчас, для тех людей, которые будут просматривать ваш, наш прямой эфир, это говорит о том, что это... Очень-очень надежно, и, в общем, моя рекомендация, конечно, однозначно для всех. То, что нет, как сказала тоже Ольга Васильевна, то я не буду повторять преимущества обязательного объема. Ты один раз взял пять наименований пожизненно, через пять лет очухался, хочу бизнес. Такие, такие случаи имеют место быть. Очухался, ой, а что вы делаете, я же тоже хочу, вот я пользовался, пользовался. Продуктов. А сейчас хочу деньги забрать А что мне еще надо? Да ничего, дорогой. Нич ничто тебе не надо. Ты просто начинай и развивай бизнес. Получай бизнес-прибыль. А многие люди, вот много говорим о продукте, а, а продукт высокого качества, ну все, претензий нет. Кто-то озвучил, извините, сказал, что никогда не будет стыдно. И это очень важно, да, что никогда не стыдно за продукт, который мы продвигаем на рынке. И да. вот, пожалуйста, человек приходит на продукт, у него проблемы, он их решил, потом раз в голове, я с этим могу зарабатывать деньги на самом деле, я могу поменять стиль жизни, я могу поменять качество жизни в лучшем направлении, да, почему бы и нет. И такие, как я сказал, случаи имеют место быть, и они Особенно есть. Особенно, когда и, он, знаете, это вот, новая Новая машина или новая квартира, или что-то еще там, что-то дорогое, как у Жванецкого, да, а, желать, цели появляются тогда, когда ты видишь эту цель у кого-то другого. Да. ну и вот, кстати говоря, недавно работая с группой, я говорю, поймите меня правильно, я... Я пришел в Вивасан для того, чтобы развивать бизнес, для того, чтобы получать свою бизнес-прибыль. Ну, остаточный доход. Как, как ни назови, хоть горшком смысл тот же, да. И я, моя цель моя цель, э, иметь такую прибыль, чтобы я пришел в салон, как раз я это озвучивал про машину, прийти в автосалон и купить машину с одной, с одной ну, назовем, объемной скидки, да, так назовем, с одного месячного дохода прибыли. Это мое желание. Ну и машину, конечно, не самую, там, какую-то самую мешок, а нормальный хороший автомобиль. Ну, так, по секрету в прямом эфире, э, за бизнес-жизнь э, вместе с волной, с концерном Минросан, ну, так повелось. Каждые пять лет новая машина из салона. Старые не продаются, раздаются, или так, как живу в трех странах, в каждой стране должна быть своя машина, ну и так далее. Ну, то есть, чтобы людям было понятно, что здесь все настоящее, все реально, все возможно. Потому что на рынок заходят очень многие финансовые пирамиды, прикрытые э, названием MLM. Люди счастливые бегут, покупают там биткоины, еще какую-нибудь фигню, радостные, и несут вот такую информацию. А вот там, вот там. Почему? Просто общая масса людей склонна к тому, чтобы вот как бы ничего не делать и при этом много получить и правильно вы озвучили я с вами согласен и поддерживаю но не бывает так чтобы безделье вознаграждалось большими вознаграждениями ну не бывает что делаем здесь мы о у нас великий труд если вот задуматься если задуматься в чем заключается наш великий труд да очень просто очень просто как я говорю да и вы также говорите, да? Что я делаю? Я пользуюсь продуктами высокого качества производства Швейцарии. Они мне очень нравятся, мне и всей моей семье. Я пользуюсь. Я развиваю бизнес. И об этом я рассказываю людям. Все. И за это мне платят. И за это мне хорошо платят. Три действия. Пользуюсь, рассказываю, получаю. Люди... Люди, что еще надо? Какую моголыку, как говорят, да? Но обратите внимание, что еще огромная масса людей при этом, при этом умудряются этого не делать. Не пользоваться продуктом, как, как бы следовало, да? А так, от случая к случаю. Но это отдельная категория, она большая. При этом умудряться никому об этом не рассказывать. И а после а после этого еще и получать, еще что-то получать, потому что где-то кто-то кому-то все-таки по сети рассказал, да, у чудеса. Ну, в общем, вот примерно такого плана. Спасибо большое за то, что вы меня послушали. И еще раз с наступающим, ну, уже практически наступившим праздником, Крещение Господне. Ну, кто там в прорубь, давайте в прорубь, а я в душ. Да, а мы тоже Владой, не знают, у нас. Есть ли такие здесь герои? Спасибо большое, ну, Василий. Слушай, я, я очень надеюсь, что наши эфиры хотя бы по бизнесу будут проходить вместе. Обязательно. Обязательно. Мы, мы с вами свяжемся, настроимся и сделаем. Ну, да. если, может, это не скромно, завтра. Завтра в прямом эфире буду говорить о легкости маркетинг-плана на систему вознаграждения. Добро отлично, пожалуйста. отлично. Я видела уже, поставила даже себе эту самую напоминалку. 17 часов, да? 19 января в 17 часов, ребята, приходите и приглашайте своих людей. Потому что вы знаете, вы видите, Василий умеет и мотивировать, и умеет завести. Ну что, дорогие мои, если есть вопросы, пожалуйста, пишите, не забывайте ставить нам лайки, не забывайте подписываться на наши новости. Завтра встречаемся у Деточкина Василия на вебинаре, ну а в четверг снова наш эфир. Я думаю, в феврале у нас будет очень интересная тема, которую мы разобьем. Одна будет тема, но мы ее разобьем на много маленьких тем. Будет много специалистов. Приходите. Спасибо всем большое, спасибо участникам эфира, кто с нами участвовал в зуме, приходите все. Спасибо всем зрителям, которые были в соцсетях. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши новости, пишите нам вопросы. Мы ждем ваших вопросов, мы с удовольствием будем на них отвечать. И, ребята, хорошего настроения, силы, энергии, жизнь продолжается, и жить ее надо сегодня. Тогда в будущем будет все вообще отлично. Пока. С праздниками. До свидания.